So I just want you to trust me if you wanna be sad things. Yeah. So let's go. Yeah. When you're feeling this. down and you're out Like you got nothing but doubt You're alone in the crowd Just trying to figure it out All yeah. of this bad and this money Got you feeling left out Listen up to me now Every word that's out of my mouth Let's Wake go. up, it's me You're gonna follow your dreams Or are you just gonna yeah. be Another yeah. car in right. the scene You feel nah. the hope in this beat Yeah, the hope that you need to Let's proceed call. And be exactly what you want it to be Okay, alright, okay. right okay. and I'm proud yeah. Hype and I'm loud yeah. I'ma shout all about How I feel in the now that's Ain't right. nobody ever gonna try to change me Shall I'm dead pushing up daisies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 Right. Everything that you need is in the air that you breathe Is yeah. in the mind that you feed, in the time that you bleed Every second of life is another blessing to me And when you feel like you're nothing But you wanna be something Yeah All you really need is hope I just want you to trust me If you wanna be something Yeah Let's go, yeah, it's what you need when you're down, need when you're out, it's what you need when you're sad, and when you feel left out, you feel yeah. an energy drought, and then creeps out, but with a little bit of hope, you can figure yeah. it out, Let's keep your head high, even when you're down inside, through the pain. And through the painful nights you keep striving keep trying keep driving rising keep thriving surviving nothing's in your way but yourself don't need nobody's help you can make it through the cell take it yeah. once a better time once up as you climb if you fail you'll be fine keep back up to the grind and never lose sight of your mission yeah. be driven this life is a prison if you don't have vision yeah. you're in it yeah. to win it so get it don't miss it yeah. your chances yeah. now so be something somehow don't let yourself down down down Так, я похожа на Хагрида. В общем, <свят> я уже улею в квартире. Я в Москве, да. Это мой первый перевалочный пункт, так сказать. В Москве я буду 4 дня. Значит, сегодня 17-е, вылет у меня 21-го. Сегодня среда, вылет у меня в воскресенье в 11 вот Ну что сказать, капец. Я уже сходила в душ. Короче, улей шампунь для объема для придачи объема волос. А у меня волосы как бы и так <смех> объемные сами по себе, поэтому теперь я хагрит. Ну ладно, я их еще фену посушила. Сейчас у нас час. Я ела последний раз сэндвич вчера перед посадкой. Это было часов в 11. Вечера. Поэтому я хочу есть, но я поеду за визой, потому что я месяц прошел, а я еще не получила визу и паспорт у меня еще в посольстве. Поэтому я сейчас поеду, потому что нужно занять очередь, визы выдают, насколько я знаю, с трех до четырех, только один час. Я намерена сейчас его получить, а потом я поем. Вот, может быть здесь... Вообще, наверное, длинный будет влог, как я лечу в Корею, потому что я, наверное, Москву тоже сюда вставлю, что-нибудь поснимаю. Так что... Наверное, когда это видео выйдет, я уже буду в Корее.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 see my message to spread and I had so many dreams your really what it seems try to find out what it means so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the I just wanna keep moving yeah I put out all it's my only medicine yeah everything I do I'm just being genuine yeah с Россией. Потому что в Корее нет берез. <соединяющие> Пока, Алина. <соединяющие> Пока, берез. <соединяющие> <соединяющие> Сейчас у нас 5 утра, такси за мной приедет в 6, вылет у меня в 11. Мне нужно сходить в душ, заплестись, если я успею, и попить чай. Ну, я в принципе-то уже собрана, просто нужно все взять и пойти. Я, естественно, не могла уснуть очень долго, потом с горя пополам уснула. Лингвая в 10, а у вот снова я где-то во втором часу. <служдающие> ну, Господи, надеюсь, по цертес все в порядке. In my mind, sometimes I'll run away Till this time back in history She reminds me of the summertime Way back in 2003 Hey, she was a cutie in a sundress I told her I just had to confess I got a crush on you, darling Them long tan legs got me falling And I know, and I know we just met Yeah, yeah Немножко не Тебе записывают записывать здесь. Ну короче, я сдала тест, сказали, что 90 минут ждать, но ну, уже прошло наполовину. Короче, я очень переживаю, Висит меня вот эти всякие штуки. Как только я его сдам, потом я уже пошла на регистрацию. Короче, потом я сразу же пойду на этот отбор. Пойду сдам багаж, потому что я уже слышу, что сам багаж. Смотреть. Молюсь, я реально отвечаю. Молюсь именно до мира, потому что это кобец будет, если что. Нет, нет, все будет хорошо, все будет нормально, у меня будет отрицательный ПЦР, и я полечу такая, ааа, в И лететь мне 13 часов, значит, сейчас у нас 8 часов, можно сказать, 7.44. Скорее я буду в 7.40, то есть сутки... Пожалуйста. У меня отрицательный! Капец, господи, у меня нервы были просто уже на ниточке, на пределе. Я лишь в Корею. Очень близко. Я просто в шоке. Я просто в шоке. О oh май вот, мы с Маришкой разговариваем по телефону, но тебя не видите, развишно я внулся. И пытаемся выбрать через завтракать. Так, пока я жду свою еду вкусную, свой любимый завтра, я сейчас буду заполнять, короче, вбивать в систему мой ПЦРТ, чтобы потом на границе с Кореей быстрее пройти, короче. Вот.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 Так, ну что, я прилетела Мне кажется, я летела часов 15 Если взять, то у вас какая я проснулась у вас была пересадка и так далее Сейчас будущее 8-16 Еллиночка, капец! Капец! Я в шоке. Я вообще реально в шоке. Я типа я вот, я долгое время не знала, что я чувствовала и мне казалось, что исполняется моя мечта, и я должна всегда как бы одухо так сказать. Но я такая не грусти, не разочарования ни... Извините. Ничего, короче, не испытывала. Вот. А сейчас, когда я вышла вокруг корейцы, я их понимаю, я с ними говорю на корейском, они меня понимают. Я просто Короче, блин, я счастлива. Я даже не знаю, наверное, это будет заключительная часть моей поездки. Следующее, мне нужно будет в течение суток сдать ПЦР-тест. Я сейчас жду Надю. Моя подруга, которая вообще... Блин, как хорошо, когда есть человек. Вот. Она сейчас едет, чтобы меня встретить. Мне, наверное, ждать еще минут сорок. Потому что мы еще приземлились раньше на полчаса. Вот. И, как видите, я уже купила модную масочку. Пока не могу понять. Я вот хочу вроде кушать, но у меня что-то глаза разбегаются, столько всего, и все такое корейское, капец. Блин, ну вы понимаете, я очень надеюсь, что, посмотрев это видео, вы воодушевились и такие, все возможно. Мы еще поговорим на эту тему, вот. Реально, я просто, мне кажется, я до сих пор не поняла, что происходит. Если честно, есть у меня такое ощущение, что я все еще не понимаю, что я в Корее. В общем, следите за дальнейшим развитием событий, Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, в общем, вы знаете. Всех люблю. Всем спасибо за поддержку. Пока. И привет вам из